Сегодня в многопрофильной больнице номер 5 было особенно людно. Буквально каждую минуту к приемному покою подкатывали кареты скорой помощи. В субботу так бывает. Видимо, пятничный вечер не прошел у горожан без приключений. Больше всего от наплыва пациентов страдают два отделения – приемное и травматологическое. А если учесть, что на дворе самый разгар лета, а значит многие сотрудники больницы ушли в отпуск – Оставшемуся медицинскому персоналу приходится не сладко. В небольшой коморке сидели три друга. Алексей Гуров трудился в хирургическом отделении больницы. Роман Онищенко работал в травматологии. Виктор Маслов был подающим надежды кардиологом. Несмотря на совершенно разные специализации, мужчин связывала крепкая дружба, зародившаяся еще на первом курсе медицинского университета. Коморка была расположена в старом корпусе приемного отделения. Два года назад отстроили новый просторный корпус, куда, собственно, и принесли приемный покой. Старый же корпус приспособили под помещения внутреннего пользования. Клады, подсобки, хранилище медицинского инвентаря и прочие утвари. Одно из таких помещений друзья оккупировали под личную комнату отдыха. Ключи от коморки были лишь у них и Максима Волчанского. С Максом товарищи познакомились уже после поступления на работу в больницу номер 5. Волчанский, на удивление, быстро влился в коллектив и стал четвертым закадычным другом. Работал в приемном покое, но мечтал перевестись в какое-нибудь другое отделение, где было спокойнее. Но добиться перевода пока не получалось. Каждый из трех друзей уже сдал смену в своем отделении. Переоделся и притопал в коморку. Сейчас товарищи ждали, пока придет Макс, смена которого тоже подходила к концу. Впереди ждали два выходных. Причем у всех четверых. Такое случается нечасто. У Виктора и Максима жены, дети, домашние заботы. Поэтому собираться в четвером получалось редко. В предстоящие выходные у женатой части коллектива были свободными. Поэтому друзья решили собраться вместе, посидеть в теплой компании, расслабиться и вспомнить былое. В процессе ожидания друзья разрабатывали операцию, получившую кодовое название «Пьяная вишня». Свой редкий совместный досуг они не любили называть банальными словами – «сабантуй», «попойка», «гулянка» или «пьянка». Звучит как-то несолидно. Откуда пошла традиция присвоения дружеским встречам кодовых названий, никто уже вспомнить не мог. Но она прижилась и неуклонно соблюдалась. Сегодня в поддержании вышеупомянутой традиции предстоящее мероприятие тоже было решено заглавить. Название предложил Витя Маслов. В один момент его взгляд упал на пустую коробку из-под конфет. «Пьяная вишня», которые были подарены благодарным пациентам и съедены пару дней назад. Товарищи названия одобрили. «Ну где этот Макс ходит?» Гурова не терпелось выйти из душной коморки на свежий воздух. «Сейчас придет, неной, ответил Рома. «Давайте лучше подумаем, где мы будем проводить пьяную вишню. Куда пойдем? Может, по старинке? Здесь, в нашей коморке. Закроемся, организуем стол» предложил Витя. «Ну нет, так не пойдет. Кушать водку в отделении, хоть и в закрытой коморке, может быть опасным. Больница все-таки, а не кабак», возразил Гуров. «Да, Витя, Леша прав. Главврач, если узнает, что пьянством в отделении, церемонница не станет. Сразу уволят. Сами знаете, какая сейчас жестокая борьба ведется с подобным явлением в больнице. Какая-нибудь медсестра или уборщица обязательно пронюхает, донесет и нам хана». Поддержал Гурова Роман. «Может, тогда сауна?» «Милое дело. Возьмем пивка побольше, девочек пригласим». «Эх!» – предложил Роман. «Неплохой вариант, но лучше без девочек», – улыбнулся Витя. «Мы наверняка захотим в сауне подольше побыть, а денег у нас в обрез. Зарплата только через неделю. Нужен какой-то менее затратный вариант. Думайте». «А может, на природу махнем? Смотри, какая погодка! Я у брата палатку туристическую одолжу». «Мясца прикупим, шашлычок пожарим, у костра под гитару посидим. Опять же, девчонок позовем. Они нам и салатики настрогают, и полянку сервируют. А?» – внес предложение Рома. «Да что ты пристал со своими девочками?» – взбеленился примерный семья Нинвитя. «Девчонок не нужно!» «Я это просто так сказал. Можно и не звать?» – слегка обиделся Рома. Но ты ведь не прав. Что за вечер без девушек? Это тебе женатого, может, и неинтересно, и Максу а нам с Лёшей в самый раз. Есть шашлык без девочек, будет как-то скучновато. Ладно, давайте уже определяться. Нетерпеливый горов подошел к окну и открыл форточку. Задохнуться можно. Сейчас Макса дождемся. Может, он дельную мысль подкинет, сказал Лёша. В коморку вошел грустный Максим Волчанский. Его гневный взгляд метал молнии, ноздри активно раздувались. Разве что пар из ушей не валил. «Что случилось, Макс?» Почти в унисон спросили друзья. «Все. Мой завтрашний выходной накрылся медным тазом. Остается только воскресенье. Да и сейчас мне нужно на пару часов остаться в отделении. Истории болезней на пациентов завести. Так что отдохнуть с вами не смогу. В зав. отделение припахал завтра дежурить». Говорит, мол, в приемном покое персонала не хватает, а врал. «Так сказал бы, что не можешь», — возмутился Рома. «Нет, заведующему нашему отделением перечить не принято. От его предложения лучше не отказываться, чревато». «Да, не повезло тебе, Макс. Не расстраивайся». «А что вы тут бурно тут обсуждали?» — поинтересовался Волчанский. «Да вот, решаем, куда бы завтра лыжи навострить». «Не можем сойтись на каком-то одном варианте, чтобы и не накладно, и весело», – ответили друзья. «Ой, я же забыл вам приятную новость сообщить. Хотела вас на дачу завтра пригласить. Она около поселка Знаменская находится. Но все испортило в внеочередное дежурство. Будь оно неладно, сказал Макс. «Класс! Отличное предложение! Вот же гад ваш заведующий не дал отдохнуть! А у тебя же вроде нет дачи или мы чего-то не знаем?» – Рома хитро взглянул на Макса. «Дача не моя. Тестя. Он с тещей на три недели к берегам Таиланда укатил Я оставил ключи моей жене. Там и бильярдная, и сауна, и бассейн, и камин, и дворик с беседкой. В общем, фазенда... Во!» Максим поднял вверх большой палец. «И кто у тебя тесть?» «Я же вам как-то рассказывал, не помните? Бизнесмен». Поставками ананасов занимается. Правда, отношения у меня с ним не очень. Он с самого начала на меня зуб точит. Хотел свою Наташку, жену мою, выдать за сыночка какого-то влиятельного банкира. Планировал без проблем кредиты брать под бизнес. Но не вышло. Я нарисовался. Наташа влюбилась в меня, а сына банкира отшила. Боже, какая трогательная история любви. Я сейчас пущу слезу. Безлобно пошутил Виктор. Настоящие чувства за ананасы не купишь. «Витя, прекрати глумиться!» – скомандовал Гуров. «Максим, продолжай рассказывать, нам интересно!» «Мы с Наташей живем в моей двухкомнатной квартире. Я с ее папой общаюсь редко, и то сквозь зубы. Так-то он Наташе и деньгами помогает, и подарочки разные внук ударит. А позавчера, когда жена родителей на отдых провожала, батя оставил ей ключи от дачи, чтобы она наведовалась, проверяла дом, цветочки поливала и все такое. Зная, что нам предстоит отдых, я выпросил ключи у жены. Вот мы и проверили бы завтра дачку». И цветы полили бы. «Эх, жаль, что ты никак от дежурства откреститься не можешь». Хором вздохнули друзья. «Ладно, мужики, не хочу портить вам отдых. Дам вам ключи от дачи и поезжайте. Что не сделаешь ради товарищей? Что ж вам из-за меня портить себе выходные?» Сказал Макс. «Только, ребята, чтобы было все в ажуре. Никакого мусора после себя, пустых бутылок, объедок. Отдыхайте культурно». «Обижаешь, Макс». Воскликнул радостный Лёша. — Все будет в лучшем виде. Приберем за собой, ты же нас знаешь. Тесть еще спасибо, скажет. В доме будет стерильная чистота. Обещаю. Спасибо, старина. Первый тост мы обязательно поднимем за твое здоровье. Настроение у друзей-метиков заметно улучшилось, и теперь испортить его могла лишь отмена выходных. В последнее время все работали практически без продыху, устали, как черти, поэтому душа каждого просила праздника. О, принесла нелегкая! сказал Гуров, выглянув в окно. Главному входу в приемное отделение приближался Зверев Петр Савельевич. Он работал в Министерстве здравоохранения и курировал многопрофильную больницу номер 5. Курировал в части финансирования, материального обеспечения, поставок медицинского оборудования и лекарств, подлежащих строгому отчету. Кстати, вопросами строительства нового корпуса приемного покоя и его оснащения новейшим диагностическим оборудованием занимался именно он. Выделенными из бюджета финансами Зверев распоряжался, конечно же, на свое усмотрение. Как поговаривали в больничных кругах, по составленной им расходной смете даже слабоумный понял бы, что материальные затраты на строительство корпуса и покупку оборудования сильно преувеличены. Но Звереву на это плевать. Он действовал нагло, потому как были у него в высоких эшелонах власти родственники и влиятельные покровители. Наверняка половину из бюджетных денег Зверев присвоил себе. А на оставшиеся крохи кое-как построил новый корпус и завез старенькое, наладан дышащее оборудование. Характером Петр Савельевич обладал несговорчивым и мстительным. Но главврач и заведующие отделениями, хоть и на дух не переносили куратора, были вынуждены заискивать перед ним. Иначе накличешь на больницу внеплановую комплексную проверку. А материальной помощи вообще никогда не дождешься. «Хоть бы проверки не было, иначе выходных нам не видать, как собственных ушей. Всех вызовут на работу». На этот раз никаких неприятностей родовым сотрудникам больницы зверев, слава богу, не доставил. Он приехал к главврачу по каким-то своим сугубо личным делам. «Когда срываемся? Сегодня вечером?» – поинтересовался Виктор. «Нет, давайте завтра утром, пораньше. Выспимся, так сказать, перед грандиозным отдыхом». Рома довольно потер ладони. «Так, давайте распределим обязанности» задачи справились за минуту Гурова лёши поручили обеспечение коллектива продовольствием ведь маслов должен был выполнить программу по организации алкогольных напитков а Арома онищенко вызвался прокатиться вечером к максу домой чтобы взять у него ключи отдачи и выяснить как добраться до места отдыха встретиться договорились в 6 утра на платформе вокзала откуда отправляется электрички в пригородном направлении. Ладно, мужики, отдыхайте. Попарьтесь там за меня в сауне. Водочки выпить и шашлычок поешьте. Завтра вечером, если ничего экстренного во время дежурства не случится... тьфу фу -тьфу, тьфу Макс трижды постучал по дереву. Подскочу к вам вечерком. Пока, дружище. Еще раз спасибо. Хором попрощались друзья с Максимом. С порога Макс обернулся и сказал. Рома, если девочек на дачу пригласишь... В общем, не ложитесь спать в спальне тести и тещи. и комната на втором этаже, первая справа. «Договорились?» «Конечно, без проблем. Дежурь и ни о чем не беспокойся. Я вечерком к тебе домой за ключами подскочу. Пока!» Несмотря на ранний час, на перроне было людно. Хорошая погодка и время летних отпусков подгоняли народ на дачные участки. Некоторые компаниями ехали на пикник, покидая пыльный город, чтобы провести время на свежем воздухе в лесу. «Ну где его носит?» Гуров взлился на Романа, который должен был вчера забрать у Макса ключи от дачи. Скоро наша электричка, его все нет. Роман Онищенко появился за пять минут до отправления. С ним были две молоденькие девушки, которых он представил друзьям как подруг по имени Оля и Вика. «Где ты ходишь?» «Понимаете, мужики, я за Олей заезжал. Пока разбудил, пока она умылась и оделась», — оправдывался Рома. «Мы же успеваем, наша электричка еще не ушла». Через пять минут электричка тронулась. Три друга и две девушки раскачивались так с вагону. Все сидящие места были заняты, поэтому пришлось стоять. Через час электричка выплюнула наших героев на маленьком полустанке. Придя в себя последушного вагона, ребята закинули рюкзаки на плечи и двинулись в нужном направлении. Начало операции под названием «Пьяная вишня» было омрачено. Господа медики заблудились. Дачка тестя Макса находилась не в самом населенном пункте Знаменская, а на несколько километров правее где раскинулись бескрайние садово-ягодные участки и особняки дворцы состоятельных горожан. Штурман Рома, которому Макс Волчанский подробно объяснил, как добраться до дачи, крутил в руках листок с собственноручно изображенной схемой проезда. Эту схему он ежесекундно сравнивал с местностью. То ли Максим что-то напутал, то ли Рома неправильно нарисовал схему, но она совершенно не соответствовала окружающему ландшафту. Ясно, что ошибка, скорее всего, в зарисовках романа. Но от этого не легче. Ни номера дачи, ни улицы, на которой она расположена, Максим не знал. Медикам оставалось одно – ориентироваться на внешнее описание дома и схему романа. «А я говорил, что Анищенко серьезные дела доверять нельзя», – нервничал Витя. Но ну, сам бы рисовал тогда. Что же ты не поехал к Максу за ключами?» «Действительно, надо было ехать мне». «Так, спокойно, сейчас перекурим и пойдем», – оптимистично сказал Гуров. «Может, Максу позвонить?» – предложил Рома. «Хорошая идея!» Виктор вытащил из кармана мобильный, но через минуту засунул его обратно. «С Максом нет связи. Наверное, у него телефон разрядился. А фамилию или имя тести ты у Макса не спросил?» «А зачем?» «Максим сказал, что дачу найти очень просто. Даже слепой не ошибется». Рома слегка обиделся. «Хватит разговаривать. Надо действовать. А то до вечера на дачу не попадем», – сказал Леша. «Ну-ка дайте мне схему». Гуров рассматривал каракуль романа, похожий на бредовые шедревры раннего Сальвадора Дали. «Так, вот водоем. Мимо него мы проходили. Вот дорога. Шлагбаум. Его мы тоже прошли. Ну, все правильно, мы на месте. Ну где дом? По схеме вроде мы пришли куда надо. По идее, вон там чуть левее должна находиться дача. Но на месте, которое отмечено в чертеже крестиком, нет». Маслов согласился с Гуровым. «Как Макс описывал дом?» «Сруб в три этажа, красная крыша, веранда с большим дубовым стволом. Во дворе елки беседка с мангалом», — вспоминал Рома. «Витек, сгоняй к тем деревьям, кажется, за ними что-то есть», — попросил Гуров. Сняв с плечи рюкзак, Витя направился к роще, а через пару минут радостно замахал рукой товарищем. «Ну вот, наши поиски увенчались успехом. Я всегда говорил, что главное не суетиться», — наставительно сказал Гуров. Дача действительно находилась почти на том месте, где на схеме стоял крестик. Но из-за плотно насаженных деревьев ее практически не было видно. Минут пять друзья и их спутницы смотрели на дачку, широко раззинув рты. Наверняка здесь согласился бы отдохнуть сам президент страны. Нечто подобное каждый видел на иллюстрациях к русским народным сказкам. Стоит под небом голубым, терем высокий. Красивый величественный сруб в три этажа с разными ставнями на окнах, лубочной росписью, разноцветными витражами с миниатюрными башенками-куполами, в одном из которых непременно томится прекрасная принцесса. Двери и забор сплошь украшены литыми, вытееватыми элементами из чугуна. «Выгодно, однако, ананасами торговать!» Первым в себя пришел Роман. «А не заняться ли мне торговлей экзотическими фруктами?» «На всех ананасах вряд ли хватит», — сказал Гуров, толкнув изящную калитку. Но калитка не подалась. «Рома, не ключи!» «У меня только от дома». Видимо, Макс забыл об этой мелочи. Но ничего, мы перелезем через забор. Главное, чтобы по нему не было пущено напряжение». Рома лихо перелез через ограду и, скатившись по садовой дорожке, остановился около веранды. Подойдя к окну, прилип носом к стеклу. «Эй, мужики! Внутри камин, смотрите! И дубовый стол на веранде! Класс! Переласти! Медики, утомленные поиском дачи, помогли перелезть через ограду девушкам, после чего перебрались сами. «Вот черт, ключи от дома не могу найти», – досады сказал Рома, шаря в карманах своих джинсов. «Наверное, я потерял. Или нет? Я их оставил в других джинсах, в которых вчера к Максу ездил, а сегодня мать забрала их в стирку. Точно!» «И что нам делать? Ехать за ключами? Это около двух часов туда и столько же обратно. Так полдня и проездим. А ночевать во дворе как-то не хочется», – рассуждал Виктор. «Не паникуй, Витя, что-нибудь придумаем». Гуров закурил сигарету и стал внимательно осматривать терем. «Смотрите, вон в той башенке самой дальней, кажется, дверца приоткрыта. Можем попытаться через нее проникнуть в дом, а там, возможно, найдутся запасные ключи от входной двери. Или замки можно будет открыть изнутри. Рома, как самый спортивный молодой из нас, лезь наверх. Тем более ты виновник проблемы», – скомандовал Виктор. Рома не спорил, отошел на несколько шагов от дома, прикинул, по какому пути удобнее добираться до дальней башенки. Выбрал место старта, поплевал на ладони и ловко взобрался на высокие перила деревянного крылечка. Подтянувшись, карабкался на крышу веранды, потом, словно таразан, перепрыгнул на крышу другой части терема и потихоньку пополз по карнизу. Наконец он добрался до нужной башенки. «Рома!» – крикнул Гуров. «Я по телевизору слышал, что в нашем районе квартирные кражи участились. В мою голову закрадываются смутные сомнения». «Мужики, встречайте меня внизу!» – ответил Рома и ввинтился в дверь башенки. Через три минуты компания увидела в окне довольное лицо Ромы, а спустя минуту входная дверь терема распахнулась. «Добро пожаловать!» В отличие от внешнего убранства, внутренняя отделка терема не была выдержана в строгом патриотическом стиле, но от этого было не менее шикарной, а может даже более». Везде витал дух первоклассного пятизвездочного капитализма. Все дышало роскошью, все кричало о богатстве. Тяжелые портьеры, неописуемой красоты витражи, мраморные колонны, а огромная бильярдная с тремя столами. В стены были увешены картинами в залоченных рамах. Повсюду огромные люстры, массивная мебель, перетянутая дорогим габелленом. На полах пушистые ковры, в которых ноги утопают по колено. Девушки, повизгивая от восторга, направились на кухню разбирать съестные припасы. «Слушайте, мужики, может, мы все-таки бросим родную медицину и займемся торговлей ананасами?» Рома крутил головой, удивляясь роскоши. Виктор подошел к фонтану в виде морского бога Посейдона. Он был установлен посередине большой гостиной. Грозное большинство морей и океанов в огромную чашу фонтана тонкой желтой струйкой. «Мужики, это шампанское!» Леша смочил палец под струей, поднес к носу и принюхался. Обалдеть, чтоб я так жил. Рома подбежал к фонтану, набрал в ладони жидкость и сделал пару глотков, после чего зажмурился от удовольствия. Смотри, все, не выпей, хохотнув, сказал Витя. И вообще, давайте аккуратнее, а то сломаем что-нибудь, потом у Макса разборки с тестем будут. С нашими зарплатами мы за 10 лет не рассчитаемся. «Если бы у меня был такой тест, я бы давно уже из больнички ушел и занялся каким-то прибыльным бизнесом. Жил бы себе во дворце и имел парк дорогих автомобилей», — не унимался Рома. «Ох, какой камин!» Леша подошел к мраморному парапету высотой около два метра. «Руками ничего не трогаем», — напомнил Витя. Товарищи прошлись по второму и третьему этажу, не переставая вслух восхищаться ананасовым бизнесом. Спустившись обратно на первый этаж, они наткнулись на сауну, которая, как рассказывал Макс, располагалась в небольшой пристройке к дому. Как привести в действие сие творение финского народа, медики не догадывались. Но решили разобраться с этим вопросом позже, ничерком. Во дворе находился вместительно открытый бассейн. Возле сауны тоже имелся небольшой бассейн в форме дубовой бочки, наполненной прохладной водой. Интерьер терема сиял чистотой и отличался безупречным качеством. Осматривая дачу, кто-то то и дело выкрикивал банально затертую фразу «Живут же сволочи!». По-другому выразить свой завистливый восторг не получалось. Операция «Пьяная вишня» началась, и причин не выпить за ее начало у друзей не было. Раскаленное дыхание солнца неучадно выжигало все вокруг. Гуров постоянно прятался в тень. «Эх, сейчас бы очутиться возле моря, нырнуть в его прохладные освежающие воды. Море совсем рядом». Он со всех ног мчался к нему по пыльным переулкам. Казалось, что ступ, не касаясь раскаленного асфальта, вот-вот расплавится. Скорее, скорее! Вот он уже и пляж виднеется. Еще несколько метров. Все, наконец-то! Разбежавшись, он плюхнулся в накатывающие волны. Странно, вода совершенно не освежает. Она такая же раскаленная, как и воздух. Гуров нырнул глубже, надеясь, что возле дна вода окажется прохладной. Но, увы. По мере приближения к дну вода, наоборот, становилась горячее какое-то неправильное море. Каким образом здесь рыбы выживают? Добравшись до дна среди жиденьких водорослей, он заметил Ромку Анищенко, сидя на камушке, то отпускал пузыри. Увидев Алексея, приветственно кивнул и сказал: Леха, валить надо наверх, с горим чертям. Гуров удивился, как Рома может разговаривать под водой. Тоже решил попробовать что-то произнести, и у него получилось. «Ты что, Рома? Мы не можем сгореть, тут же кругом вода!» Ничего не ответив, Рома оттолкнулся ногами от дна и начал всплывать. Гуров, чувствуя, что задыхается, поплыл вслед за ним. С каждой секунды силы его покидали. Рома оглянулся и заорал. «Давай скорее, Леха, Леха! Задохнемся, Леха, скорее!» Собрав остатки сил, Гуров всплыл на поверхность воды, ему сразу стало легче. Жар исчез. «Странное море», — подумал он. Повернувшись на спину и прикрыв глаза, начал кататься на волнах. Совсем рядом услышал знакомые голоса. Открыв глаза, Леша испытал шок. На него падало, объятое огнем неба. Бабах! Мощный удар заставил Гурова проснуться. По всему телу разливалась боль. Он оказался лежащим на земле около дворовой беседки. Пытался понять, что происходит, но не мог. В голове всплывали обрывки вчерашних событий. Электричка, поиски дачи, потеря ключей, проникновение в дом, фонтан с шампанским, первый тост. Затем водка, шашлык и снова водка, купание в бассейне, песни, пляски, сауна. В парилке стояла невыносимая жара, арома все добавлял, градусы добавлял. Потом снова водка, кровать и спящая на ней Оля. С трудом, приподняв голову, Лёша увидела незабываемое зрелище. Картина смахивала на кадр с какого-то боевика. Языки пламени облизывали терем со всех сторон. Рома и Витя бегали вокруг дома и что-то кричали, размахивая руками. Треск, производимый горящими деревянными бревнами, из которых построен дом, заглушал звуки. Но обрывки некоторых фраз все таки долетали до слуха Гурева. «Холодно ему! Давай еще. «Доигрались, блин! Это от непогашенного окурка! От сауны загореться не могло!» «О, Гуров очнулся!» Над самым ухо Алексея раздался голос Ромы. Гуров действительно пришел в себя, кое-как поднялся на ноги и стоял качаясь. Чтобы не упасть, он двумя руками обхватил толстый ствол сосны. «Что это?» – спросил Леша, товарищи кивая на горящий терем. «Если в двух словах, то это настоящий писец», – ответил Рома. «Прекрасная дача была у тестя Макса». «А девочки где?» «Вон они!» – Рома кивнул в сторону забора. Обняв друг друга, Вика и Оля стояли около ограды и смотрели на все происходящее перепуганными глазами. «Я тебя из пламени вытащил!» – объяснял Рома. «Неужели ты ничего не помнишь?» «Помню какой-то сон про море. И все, дальше провал!» – ответил Гуров. «Я пытался привести с тебя чувства, но не вышло. Положил тебя около беседки, как твое самочувствие. Нормально?» – заботливо осведомился Рома. «Вроде ничего. Только шея болит и плечо ноет». Ну извини, тебя пришлось вытягивать из спальни через окно. Путь через дверь был уже отрезан огнем. Да. Чую, скажет нам Макс огромное спасибо за такой отдых. К Гурову и онищенко подбежал Витя и тяжело дыша стал рассказывать. Это все из-за сауны. Представь, Леха, сидим в парилке, паримся, а этому Витя толкнул на Рому. Все холодно, каждую секунду поддавал жару, вдруг чувствуем дымом тянет из-за двери. «А я в это время где был?» – спросил Лёша, выслушав Виктора. «Ты уже с Ольгой в спальню ушел. Мы из парилки выскочили, глядим, матерь божья, Задняя стена сауны в огне. Пытались затушить водой из бассейна. Куда там? Пока таскали воду, пламя уже на крышу и башенки перекинулось. Тебя и Ольгу еле вытащить успели». «Надо пожарных вызывать», – сказал Гуров. «Я уже набрал, но думаю, что это бесполезно. Почти все уже сгорело. Потушить вряд ли успеют», – ответил Виктор. «Какие будут предложения? «Больше нам здесь делать нечего. Все догорит и без нас. Надо валить, ехать в город и идти к Максу с повинной», — наметил ближайшие планы Рома. «Правильное решение. Поддерживаю». Гуров еще чувствовал сильную слабость. «Интересно, на какую сумму мы попали? Даже представить страшно, сказал Витя. «Вряд ли к нам удастся рассчитаться без посторонней помощи», — добавил Гуров и медленно поплелся в сторону калитки. «Друзья шли рядом». К ним присоединились насмерть перепуганные девочки. В этот момент за их спинами что-то рвануло, и от веранды со свистом отлетели горящие головешки. «Так, мужики, смываемся, нам лучше здесь не светиться», – командовал Гуров, заслышав вой приближающей пожарной сирены. Когда компания погорельцев притопала на полуостановок, уже светало. Воскресное утро выдалось тихим и туманным. Первая электричка в город отбывала в пять часов. Ждать оставалось недолго. «Всем нам заступает на дежурство вечером», – сказал Рома. «Макс сегодня вроде выходной, но, возможно, заведующий снова принудил его к неочередному дежурству. Так что давайте сейчас, как доберемся до города, по домам. Отоспимся и морально подготовимся к вечернему раскаянию перед Максом». «Хорошо», – в унисон ответили Виктор и Леша. Вечером этого же дня, за полчаса до начала смены, Витя, Рома и Леша встретились около больницы. Предварительно они позвонили в приемное отделение и выяснили, что сегодня Максим Волчанский тоже дежурит. Вернуть ему ключи вызвался Гуров, как самый старший по возрасту и лучше всего умеющий успокаивать истерики пациентов. «Может, вместе к нему подойдем и все объясним?» – спросил Рома. «Скажем, что возместим убытки, кредит возьмем или квартиры на крайний случай не разменяем». «Нет, я сам справлюсь. Тут дело деликатное, важно следить за реакцией. А вы мне только помешаете», – уверенно заявил Гуров. «Только ты это...» «Перед тем, как осчастливить его новостью, убедить, что в карманах его халата нет острова скальпеля или ножниц. И на всякий случай отойди от него на безопасное расстояние. Мало ли какая реакция последует», – давал дельные советы Витя. «Ладно, разберусь». Гуров направился в старый корпус приемного покоя. Решил зайти в Камурку и настроиться на предстоящий разговор. Но планом этим не суждено было сбыться. В Камурке уже сидел Максим. «Привет, я тут отдыхаю, только смену закончил», – рассказывал Макс. Ну как отдохнули? Я к вам не смог подъехать, заведующий опять припахал к дежурству. Ясно. Отдохнули хорошо, только и смог выдавить гуров. А как вам сауна, парились? Да посинение. Саил на утесте ядреное, сам однажды чуть не сгорел. Сейчас истории болезни по отделениям разнесу и тоже махну на дачку, отдохну. Вы там все за собой прибрали? С улыбкой спросил Максим. Не сильно на набедокурили, мебель-то хоть цела? В эту минуту наступил, пожалуй, наиболее подходящий момент, чтобы рассказать Максу о пожаре. Но Гуров не смог, язык не повернулся. «Цела», – коротко ответил Леша и протянул Максу ключи. «Ну ладно, все, Леха, бывай, я поехал». Макс переоделся, схватил стопку документов и вышел из коморки. Гуров заварил себе кофе, присел на диван и с ужасом начал вымышлять, как будет брать кредит и разменивать трехкомнатную квартиру родителей. Собственной недвижимости у него пока не было». Наступило утро понедельника. Смена Гурова, Анищенко и Маслова подходила к концу. Скоро на работе должен был появиться Макс. Друзья думали смыться с больницы раньше, чтобы не встретить его. Рома и Витя то и дело упрекали Гурова за то, что он не решился сказать Максу правду. «Сам же вызвался!» – с досадой говорил Рома. «А потом в кусты!» «Ну не смог я, мужики, понимаете?» – оправдывался Гуров. «Так, Макс вчера с работы рванул прямо на дачу», – рассуждал Витя. «Тогда почему он не вернулся, чтобы всыпать нам по первое число?» «Даже не позвонил. Не понимаю». «Да, это странно», – подакивал Рома. «Ну, я вижу тут лишь два логических объяснения». Гуров нервно ходил по коморке каждую секунду, выглядывая в окно. Либо он увидел сгоревшую дачу, напился водки до беспамятства, либо у него случился инфаркт. В эту минуту друзья услышали звуки шагов. Они приближались к коморке». «Это Макс. Значит, инфаркт отменяется», – зашептал Рома, выглянув в коморку. В коморку действительно вошел Макс. «О, мужики, вы здесь? Всем привет!» Макс был весел и свеж. «А чего вы такие молчаливые, хмурые? Устали от дежурства?» Он передумал и поехал вчера не на дачу, а домой, – мысленно сделал вывод Гуров. «А я вчера на даче был. Вы такие молодцы! В доме не пылинки, все блестит, будто и не было никакого сабантуя», – сказал Макс. На следующие выходные, если они у нас совпадут, можно будет всем вместе на дачке оттянуться. Леша, Рома и Витя в этот момент были похожи на тузенцев, увидевших небе реактивные самолеты. У Гурова возникла мысль, что он сходит с ума. У Вити и Ромы, что рассудка наоборот лишился Макс. «Ах да, прикол хотите?» – воскликнул Макс. Прошлой ночью неподалеку от дачи тестя сгорел дом, тла. Он находился с противоположной стороны поселка. Я вскочил на велосипед, поехал, посмотрел. Знатный был домик, солидный, имел счастье видеть его до пожара. Даже круче, чем у тестя. Рома, Леша и Витя слушали Волчанского, раскрыв «ты». «Представляете», — продолжал Макс, — «подкатываю к горевшему дому и вижу». «Кого бы вы думали?» «Зверева, куратора нашего. Зеленый, как сливан, недозрелые. Лзает по пепелищу и орет не своим голосом. Оказывается, это его домик. Вот куда денежки украденные пошли. Я всегда знал, что есть на свете высшая справедливость. Я человек не мстительный и злорадствовать не умею. Но в тот момент, честно признаться, в душе порадовался. И тому, кто спалил его дачу и с удовольствием пожал бы руку. Думая о том, что у него такие хоромы были, зверев даже не заикнется. Ведь тогда всем сразу станет ясно, на что львиная доля бюджетных денежек потрачена. Тихо сказал Гуров, оправившись от шока. Дружно рассмеявшись, четверо друзей вышли из коморки. Каждый из них направился по своим делам.